Ну что, офицер? Что-что? Будем говоря... конфисковать горящие тачечки? Да, точнее, будем их спасать. Что-то опять у нашего Симона случилось. Прям резко так вызвал. Так. Горят очень дорогие автомобили. Нам срочно нужно найти пожарную, пожарную. машиночку. Так, ну погнали. По крайней мере, на дюке это будет быстро и надежно, mm -hmm. в отличие от мерса. Так, отличненько. Опа, дривер. Я в кабине видел тебя. Это классно. Но я пока слишком занят поездкой. Так, по-моему, где-то здесь недалеко есть. Гребаная пожарная машина еще глянем я уверен пожарные не откажут одолжить тебе машину торопись да да да вон она вон она вон маленькая отлично оно. Отличненько. да О, круто так ну давай садись тогда за руль дюка тут даже две пожарки ты прикинь а Но если вот мы две Заберем. Ну-ка. Слушай, а можно и две? Давай попробуем. Давай попробуем, погнали. Хо-хо-хо! Может быть будет понадежнее? Погнали, короче, погнали. Ни хрена у меня буксует пожарка. Ты туда поехал? Ну, мне туда отмечено. Желтая метка. Да-да-да. Прикольно, так вот у нас что, разные Симону метки. Прислал. Получается. Разные терминалы. Получается, что так? Мы и... будем надеяться, и что Ну у меня тоже практически. У тебя странность. Два и два у меня. Походу одна <смех> точка <смех> просто GPS по-разному у сработает. Тихо, <смех> тихо, тихо, тихо, тихо. Меня чуть не присанул уже. Грузовичок. Ой, я, пожалуй, еще и сигналку включу. Отлично. Я в порт еду. Ага, куда же? Просто GPS, другое место, показал, другой маршрут построил. Да вообще жесть какая-то. Ладно, окей. Так. Обивка ну что? из натуральной шкуры панды сгорела до дотла. Где ты? Кошмар. Они убили панду ради машины. Ладно, погнали. Тушите огонь. Тушите. Так, врываюсь. Ты уж мне немножко оставь. Опа, ты. тут челики есть. Что, я чувствую, ты прям войдешь во вкус и все затушишь. Да нет, все не затушу. Ты что там кидаешь, а ты? Слушай, их тут до хрена, но они, в принципе, Рано. особо и не попадают. Ни хрена си не попадают. Они капец как попадают. Что, не пойму, а кого долбить-то надо? Синие это наши, типа? А синие это машины, которые нужно... Нет, ребята синие Слушай, стреляются. Есть ребята, которые красные стреляются. Стреляются только красные. Синие отмечены машины. Нет. Нет. Вот здесь возле меня синие еще стреляют. Едь сюда. У меня уже тачка горит Моя пожарка что? горит Чего? Чё? Черт, моя пожарка горит Подожди, а говорю. я тебя попробую Еду, еду, еду Стой, да это не я Это вторая пожарка, ты че? Ч? вторая пожарка, что? Подвези меня к ней Подвези, стой, стой Давай, давай, давай Дуй, дуй, дуй к ней Офигеть что за дичь? Так, ну-ка. Так, давай. Где она там? Где эта пожарка, а? Чё она кружит на районе, хм. разверни ее. Сейчас я ее тормозну. Давай, отлично. Все, стоп. Давай, давай, засаживайся. Так, Вон отсюда. Все, сел. Отлично. Угу. Погнали. Тушить, тушить, тушить, тушить. Еще машины остались. Вот синие, видишь, а, они отстреливают. Я, я не ожидал. Ну, значит, они нам помогают. Я просто особо не заметил этого. Так. Ты заколебал, ты что творишь-то? Они еще поджигают их повторно. Хм. Так, ну вроде бы все. Так, стоп, еще одна тачка. Угу. Давай разворачиваем. Ворот. Угу. А где она тут? Вот это. А, где-то слева. Подожди. Где она реально? Вот она. Она, короче, в контейнере похоже. В контейнере, да. Ага. Плыть вот в контейнере, смотри. <смех> вот здесь в контейнере, короче, стоял. Обалдеть. Вон она. Так, нам нужно всех перебить. Нам нужно всех перебить врагов. Слушай, ну, я думаю, это можно и без пожарки сделать. Это можно и переехать их. Здорово. Ну, можно переехать, но я, пожалуй, наверное, просто выйду и начну отстреливать. это. Yeah, okay. Отлично. Так, э -э нужно выбрать что-то более существенное, например, так. бронебойный пистик. Get up, get up! Так. Следующие. Так. Ты там одного заберешь, да? Это да что я за... не знаю, где конкретно. Взрыв был. Вон он заячный. Это я подорвал. Че поедем? еще один наверху. Дожди, еще один наверху. Отлично. Так, ну давай. А что это то не тушится? аля? А это уже не даже. Подожди, должно... у нас еще есть. Да-да-да, ребята, есть. Так, давай. Ты их не дави хотя бы. Ты куда? <смех> что ж ты творишь, А.Е.Ф.С. Э, тушу их, пуканы. Все, отлично. Так, что у нас теперь? Давайте, парни, садитесь. А, Все, отлично, отлично.